Чешь неба нарисуешь звезды, поезда в пути и присветить несложно. Слзные, с ним не серьезно, с тобой при звездах печаль не снос. участвовал в группе по сотворению мира треугольником в клубе на основаниях силы Параллельным течением времени Влился в рутины, я общался с Мариной Олей, Лена и Ирой Я мозги в неровной схватке сознанием, привлекая внимание Отбавлял понимание Раздавал время корости, отбирая дыхание Я шутом на пирах был у царя отрицания Ясным соколом голову, как солдатик из олова Не хватало ему, походу, чего-то веселого вместо прозрение сбоя снова прозрение как баран на пролом перз про Теперь я наблюдаю за ходом событий Вместо меня будет звук, чистый, словно ини Легкий, будто ветер, без границы пыли Мощный, как цунами, на контрасте стиль Если хочешь с нарисуешь звезды Поезда в пути, присветить несложно И в любви все слезно, если несерьезно С тобой при звездах печаль сносно. Если хочешь с нарисуешь звезды Поезда в пути, присвети Сложно, и в любви все слезно, если и серьезно С тобою при звезды печально сносно В постоянном поиске того, что я из себя представляю Я наблюдал, как мы принимали в стаю Поднатаскали мальчика собачьим лаю Только для чего, я не знаю, зачем, не понимаю Оперативно поджег троянского коня Еще до того, когда он впервые увидел меня Безобидным пиратом я рассекаю моря И теперь среди шума волны слышит себя Он заблуждался еще оттуда Для темных сил он был, а третье блюдо Лучше всю жизнь искать, изобретая чудо Освобождая душу. злые мифы рушить Если хочешь смеху, нарисуешь звезд вам сдам там, он светит несложно Вам и Не с вами, у вас слышно, у вас И... Да, серьезная любовь может быть только в сказках про серьезную любовь, в наших сказках.